как правильно дышать во время бега. В этом видео поговорим о том, как правильно дышать во время бега, на что нужно обращать внимание и какие ошибки не стоит допускать в процессе бега. Подписывайтесь на канал, смотрите видео до конца и в конце получите полезный, полезный бонус. Отлично. Итак, как же нужно дышать? Во время бега а многие задают этот вопрос часто спрашивают как правильно дышать носом ртом а -а -а -а. там под правую ногу под левую ногу там два шага вдох два шага выдох как-то ритмично смотрите основной смысл дыхания как бы банально это не звучало но это снабжать наш организм кислородом и по большому счету то как вы дышите грубо говоря не имеет значения а разница в дыхании между носом и ртом. Подскользнулся. Разница в дыхании между носом и ртом. Вся фишка заключается в следующем. Когда вы дышите ртом, вы, соответственно, потребляете больше кислорода, в организм попадает больше кислорода, чем когда вы дышите носом. Но, но, но через нос вы можете подставлять в организм более, более насыщенный кислород потому что нос, он ближе к мозгу, и мозг быстрее насыщается, но его мало. Идеально совмещать дыхание и носом, и ртом. Насколько у вас это будет получаться, это уже, конечно же, зависит от вас. Это идеально. Главное, это чтобы организму хватало кислорода. А то, как вы дышите, уже не имеет значения. Вы, когда входите в определенный ритм во время бега, у вас организм как бы автоматически начинает навязывать вам некий ритм или некий тип дыхания и вы просто ему следуете и все главное дышать почему я акцентирую на этом внимание штука в том что у меня в опыте был, была следующая ситуация что я бегу я готовился к марафону и была длинная пробежка, быстрая на скорость, мне кажется, около 16 или 17 километров. уже на последних километрах я чувствую, что мне очень тяжело. Я выкладываюсь, устаю. И обратил чисто случайно обратил внимание на следующую штуку. В то время устал, я начинаю сжимать зубы и дышать через зубы. И тут я понимаю, что я сам себе таким образом перекрываю. Доступ кислорода в организм я сразу же открыл рот начал дышать и носом и ртом и не скажу что сильно легче пошла концовка пробежки но я почувствовал существенную разницу ни в коем случае не зажимать от зубы это если он тяжело вот так вот этого делать не надо рот открыт нос открыт одновременно дыхание и носом тогда в организм попадает достаточное количество кислорода для того чтобы обеспечить деятельность мышц и организма во время бега вот на это очень важно обращать внимание это ключевой момент который стоит учитывать по большому счету касательно дыхания все под правую ногу под левую ногу не имеет значения главное чтобы вы дышали, и организму хватало кислорода во время бега. Вот по большому счету, друзья, и все, что касается того, как правильно дышать во время бега. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и забирайте в описании под роликом обещанный бонус. До новых встреч!